Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы с вами немножко поговорим о некоторых работах на этом автомобиле. Это Land Rover Defender 2004 года выпуска. Здесь мы будем устанавливать подогрев руля. Руль мы уже демонтировали, уже произвели подключение. Здесь у нас кнопочка, там у нас, соответственно, проход через улитку. Там, соответственно, у нас уже частично подключена проводка. Плюс мы будем ремонтировать потолок. Потолок мы тоже демонтировали. Сейчас я покажу, в каком он состоянии. За время эксплуатации этот потолок немножко расклеился, то есть у него покрытие потолка отклеилось от основы, соответственно, нам необходимо будет его это покрытие заменить. Сейчас мы оторвем вот эту всю часть, зачистим от старого поролона и нанесем новую потолочную ткань. Ну, а с рулем у нас ситуация стандартная. Значит, мы устанавливаем подогрев э, в сам руль, в то есть внутреннюю часть руля. Вот здесь вот видны, видны элементы э, обогрева. Кожу в этот раз мы выбрали так, так, черную со структурой. Изначально этот руль не был э, в коже. По этой причине нам пришлось здесь делать специальные канавки, в которые мы потом оложим э, вот эту вот шивочку Осталось нам... Э, Прошить его по ободу руля и установить на место. Закончили работу над Land Rover. Значит, установили руль, установили у него подогрев. Кожа у нас структурная. Строчка, соответственно, европейская. Кнопочку включения подогрева мы разместили вот здесь. То есть, в выключенном состоянии она не светится, в включенном состоянии она светится. Работает, соответственно, при включенном зажигании. Далее, потолок. Потолок, помните, да, какой был? Работу с потолком мы тоже завершили. Теперь у нас нет никаких провисаний, все ровненько, все идеально. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.